Глава 26. Плоть из света. Четвертая неделя августа. Коменданту так не терпелось начать следующий урок, что он чуть ли не силой втащил меня в кабинет. Он был возбужден, точно мальчишка. И совсем не похож на усталого, ворчливого чиновника, который предстал передо мной в первый день. «Вопросы — Вопросы! — воскликнул он. — Море вопросов! Я думал все время, только и делал, что думал. Потом внезапно замолчал, поглядев на меня с беспокойством. — Только прежде одна вещь. Мы еще кое-чего не обсудили. Я кивнула, и он продолжал. — Видишь ли, прежде чем двигаться дальше, Сначала я должен сказать, «М -м -м. ты вылечила мою спину, и нет сомнений, что ты разбираешься в йоге, в настоящей йоге, в широком смысле, от каналов и дыхания к разуму и сердцу и дальше. <overs> в общем, я знаю, мы оба знаем, что книга на самом деле твоя, и ты ее никак не могла украсть, что бы там ни говорил пристав. Он замолчал. Я удивленно подняла брови. Пристав говорил, комендант нахмурившись, нервно теребил в руках перо. «Ну да, пристав, он... Ты, наверное, сама задавала себе вопрос, почему вдруг он оказался в сторожевой будке на дороге в тот день, когда ты появилась? За все время, что ты у нас, ни он, ни Караульный ни разу больше там не дежурили». «Я задумалась. И в самом деле, почему? Мне и в голову не пришло об этом подумать». Я вопросительно взглянула на коменданта. Понимаешь, за неделю до того пристав явился ко мне и сказал, что получил сведения, от кого я не знаю. Что девушка с твоей внешностью иностранкой из Тибета, с такой точно собакой... Он махнул рукой в сторону двора. Попытается перейти границу нашего королевства, имея при себе краденные вещи. И мы должны выставить пост, чтобы перехватить ее. Я разъянула рот от удивления. Может быть, я кого-то встретила, и он решил, что я... Да нет, не может быть. Поэтому э, ты никак не можешь осуждать нас, меня, э, за то, что я проявил осторожность. Но теперь, конечно же, все выяснилось. Это ошибка, досадная ошибка, и тебя надо выпускать. Я слушала его со ошарашенным видом. Он смущенно отвел глаза. Однако, видишь ли, теперь получается, что выпустить тебя мы не можем. Он снова взглянул мне в лицо. Я молчала, не в силах ответить. — Ты не хочешь знать, почему? — раздраженно воскликнул он. — Хочу, да, конечно, — выдавила я, приходя в себя. — Понимаешь, в тот день, когда ты пыталась бежать… Начал он, но осекся, встретив мой яростный взгляд. То есть, когда мне сказали, что пыталась, я написал рапорт. Я был обязан доложить судебное ведомство, что у нас содержится иностранка и о попытке к бегству. Теперь ты на подозрении. Тем более, что наши власти особенно интересуются иностранцами. Политическая ситуация напряженная, ты сама знаешь. Я никак не могу тебя сейчас выпустить и сообщить об ошибке тоже не могу. Этим сразу воспользуются наши враги при дворе которые тоже читают все рапорты. Придется подождать. «Подождать? Чего?» – спросила я. «Мой начальник, королевский министр, сам приедет сюда, и я лично ему все объясню. Я тебе уже говорил, что он изучал йогу еще во времена старого короля. У него даже был какой-то знаменитый учитель. Он все поймет и разрешит нам тебя освободить». «А когда приедет министр?» Спросила я, хотя, как ни странно, мои мысли больше занимал наш будущий урок, чем желанная свобода. «Ну, вообще-то он раз в год обязательно посещает каждый участок», — смутился комендант. «Это раз в год заставило меня прислушаться к его словам повнимательнее». «Ну или около того. Служба в столице э, явно не прошла для него даром. Чиновники всегда умели напустить туману. Видишь ли, королевскому министру очень опасно объявлять заранее о своих планах, у него много врагов, а на дороге легко устроить засаду. Кроме того, он очень властный человек и прирожденный руководитель, верный соратник старого короля. Он очень строго следит за рапортами о всех стычках на границе и прочих происшествиях и любит появляться неожиданно, чтобы застать стражу врасплох. — О каких стычках? — спросила я. Слегка покраснев, комендант выпрямился и указал на пыльные кучи бумаг, высевшиеся вокруг него. — Люди из нашего ведомства, не сам начальник, но те, кто его окружает, во всяком случае многие, много отдали бы за то, чтобы скинуть его с должности, желательно вместе с молодым королем. Они ни за что не позволили бы держать здесь стражу, если бы знали, что из-за границы никто не нападает. А если нас здесь не будет? что через неделю-другую опять появятся банды, и все наши труды пойдут прахом. Ну и поэтому, э, понимаешь, я придумываю разные происшествия и пишу рапорты. Для того, фактически, чтобы сделать жизнь простых людей безопаснее. Ведь тем, кто грызется за власть при дворе, на них наплевать. В этот момент я поняла что-то важное. И теперь путь моего ученика к осуществлению его надежд тех, которые внушил ему дядя, обретал реальные очертания. «Ах, вот оно что!» – кивнула я. «Теперь все ясно!» Комендант грустно покачал головой. «Видишь теперь, как все сложно. Теперь тебе придется остаться здесь, в тюрьме, еще на месяцы. Может быть, даже на много месяцев». «Остаться?» – рассеянно переспросила я. «Ну, конечно, да. Мы ведь так и решили, когда разговаривали у вас дома. Но только я не это имела в виду. Мне ясно, почему у вас прошла спина». «Спина?» Он машинально дотронулся до поясницы, как привык делать многие годы. «Как это почему? Все сделала йога, поза, сидения в тишине, добрые мысли и все такое прочее. Каналы, внутренние ветры, простукивание снаружи, чистка изнутри. Разве же так непонятно?» Я решительно покачала головой. Я сказала «почему», а не «как». И пока вы сами не поймете почему, вы на самом деле не поймете и как. Комендант по-прежнему смотрел на меня непонимающим взглядом. Так и должно было быть. Такие вещи доходят не сразу. Нужно получить объяснение, задать вопросы, получить ответы. На все требуется время. Пора начинать. «Когда-то давно мы уже говорили об этом. Боль испытывают многие, и с возрастом таких становится все больше». Он кивнул. «Чтобы излечиться, люди пробуют самые разные средства, и некоторые в конце концов решают заняться йогой. Одним она помогает, другим нет. Но даже тем, кому помогает, перестает помогать, когда они стареют и умирают, как и все». «Но как же каналы?» Ты же все объяснила, йога работает, если мы знаем, как действовать на внутренние ветры и точки закупорки изнутри и снаружи. Нет, этого мало. Надо смотреть глубже. По его словам, я поняла, что глубже смотреть ему не очень-то сейчас хочется. Он был вполне доволен собой и своим пониманием. Двигаться вперед – это всегда дополнительные усилия, а их мы все так или иначе пытаемся избежать, пока жизнь сама нас не заставит. Жизнь или... Учитель. Подумайте. Напрягитесь. Это необходимо. Сейчас речь уже идет не о приставе или караульном, а о той прекрасной женщине, чье платье я надевала, и о вашей с ней дочери. Пришло время задавать вопросы и отвечать на них. Будет просто несправедливо по отношению к вашим близким, если вы удовлетворитесь тем малым, что уже поняли, и останетесь в этом тупике до тех пор, пока не станет уже слишком поздно помочь себе или кому-нибудь другому. Подумайте, откуда взялись сами каналы, как попали туда ветры, почему ветры выбирают именно этот путь, а не другой, что заставляет нас свернуть туда или сюда на бесконечных развилках нашего жизненного пути, что на самом деле привело вас в этот поселок и что привело меня, почему мы встретились, почему у вас заболела спина, не в узком смысле из-за сидения вот за этим столом, а почему вообще и почему она прошла». А нельзя ли продвинуться еще дальше и изменить все ваше тело? Неужели оно обречено всегда оставаться таким? Вот какие вопросы вы на самом деле задавали мне в ту нашу встречу. И теперь мы должны найти на них ответ. Вам придется слушать меня и работать, работать изо всех сил. От этого зависит жизнь многих людей, очень многих. Если правда, то, о чем говорил ваш дядя, понимаете? Поэтому не бойтесь задавать вопросы. «Какая разница, в тюрьме мы или нет? Все люди так или иначе находятся в тюрьме. Нам надо выбираться из нее. Из самой большой тюрьмы, которая есть, не что иное, как сама жизнь, ведущая к смерти и распаду». Его глаза засветились, а потом он нахмурился и покачал головой. «Твои слова дают мне надежду, но когда я снова остаюсь один и начинаю думать, мне каждый раз приходит в голову одна и та же мысль, которая сразу заглушает все остальные». Я молча ждала, уже зная, какой последует вопрос. Человек, который его не задает, плохой сосуд для знания, которого искал комендант. Знание о самой жизни. Понимаешь? Аф... Ты вот все время говоришь о причинах и о причинах причин, о том, как на самом деле работает наше тело, о чудесных способах изменить его на самом глубоком уровне, и даже о том, как изменить навсегда стать самим светом и жить с таким же существом, созданным из света и любви. Он остановился, чтобы перевести дух, и взглянул в окно. Но что бы ты ни говорила, как бы красиво ни звучали твои слова, есть один холодный факт, который их просто убивает. Наверное, я многого не понимаю, но пока это так, по крайней мере для меня. Дело в том, что нет пока ни одного человека, знакомого нам человека. Я не говорю о сказках и мифах, их мы много слышали, но они не в счет. Ни одного человека, которому удалось бы так измениться, так, как ты говорила, обратиться в чистый свет, попасть туда, где царит бесконечное счастье, и остаться там со своими любимыми, с теми, с теми кого они раньше потеряли, сжал губы и посмотрел на меня с горечью, почти с осуждением. Итак, первый его вопрос именно такой, каким он должен быть. На самом деле, ответ на него я уже давала, и мой ученик мог бы ответить и сам, просто смысл, заключавшийся в нем, был слишком огромен, чтобы сразу осознать его. Мастер говорит, что мы должны держать в голове одну простую мысль и никогда не расставаться с ней, потому что это самое важное. Ни одна вещь не есть что-то само по себе. Комендант сжал зубы и потряс головой. Он отчаянно пытался понять, почти уже понимал, но никак не мог уместить это в голове. Я взяла со стола перо, мой волшебный золотой меч, и показала ему, что это, перо или еда. Он снова тряхнул головой, опять не понимал. Я наклонилась и прижала руку к его груди. «Это просто плоть, рожденная лишь для того, чтобы умереть? Или это чистый свет любви?» Комендант поднял на меня внезапно заплестевшие глаза. «А ваша жена? А ваша дочь?» — воскликнула я, согревая своей ладонью то место, где находился тугой клубок его иллюзий. «Они умерли и ушли навсегда или стоят здесь, рядом с вами, и ждут, чтобы вы их увидели? Научились видеть?» «Быть с ними, стать ими!» Я снова поднесла пирог к его лицу и воскликнула. «Так это перо или еда? Отвечайте!» «Перо! Перо!» «Да нет же! Ничего подобного! Никакое это не перо! Ни одна корова никогда не увидит в нем пера, поэтому...» Я замолчала. «Поэтому! Поэтому...» Запинаясь, продолжил он. Поэтому корова считает, что перьев просто не существует, только разум делает его пером. Само по себе оно вовсе не перо. Он опустил глаза и посмотрел на мою руку. А мое тело — это плоть. Лицо его просияло. Это плоть. Она плоть только потому, что мой разум заставляет меня видеть ее такой. Комендант резко поднял голову и впился в меня глазами. Ну как, как же изменить ее? Загоговейно выдохнул он. Я удовлетворенно кивнула. Вот этому мы и должны научиться.